содержать их в чистоте, ну и, конечно, защищать. У них всегда было очень много врагов. Целое полчища вирусов, бактерий, грибков, простейших. А теперь к этому добавились еще и всевозможные излучения, свободные радикалы, химическая агрессия. И все это вместе взятое разрушает и убивает клетки нашего организма вызывая всевозможные заболевания. Как защититься от этой агрессии? Да очень просто. Нужно всего лишь включить мозг и понять, что у нас всего лишь два входных отверстия. И вся эта гадость в основном попадает в нас двумя путями. Через нос и через рот. Ну, есть, правда, еще один путь, но о нем пока говорить не будем, потому что нас дети слушают. А химическая агрессия может проникать еще и через кожу, что она и делает очень активно. Итак, по порядку. Вирусы, бактерии, грибки. Они есть везде. Как от них защититься? Да очень просто. Включаем мозг и стараемся избегать больших скоплений людей во время эпидемии. Если видишь, что человек чихает, кашляет, насморк у него, глаза слезятся, но ну держись ты от него подальше. Надень маску. Дома сними одежду, в которой был на улице. Прими душ. Или хотя бы вымой руки с мылом. Тщательно. Очень тщательно нужно мыть овощи и фрукты. Не есть ничего с плесенью. Бананы с точечками. Потому что все это колонии грибков. Короче, соблюдай элементарные правила гигиены и избежишь большой опасности. Следующий враг. Химия. Вся бытовая химия, косметика в той или иной степени содержит в себе ядовитые вещества. Триклазан антибактериальное средство. Он есть практически везде, даже в детской зубной пасте. Он губительно действует на сердце и вызывает бесплодие. Лаурил-сульфат натрия это то, что так хорошо пенится, и чем в армии моют танки. Он присутствует практически во всех шампунях. Разрушает кожу, глаза, особенно у детей, иммунную систему, разрушает клеточную мембрану и убивает наши клеточки. А особенно опасны антиперспиранты, которыми женщины цементируют потовые железы в подмышечных впадинах. В этом случае рак молочной железы практически обеспечен. Так что если вы заботитесь о своем здоровье, Снижайте количество бытовой химии и косметики в своей жизни. Уксус, сода, горчичный порошок, лимон. Все это поможет вам обойтись без химии. Следующий враг, убивающий наши клеточки. Жесткие излучения. Мобильные телефоны, радиотелефоны, микроволновки, вай-фай. Если не можете совсем от них отказаться, то хотя бы сведите к минимуму разговоры по мобильнику. Микроволновку однозначно надо выбрасывать, потому что пища, которая в ней побывала, она совершенно бесполезна для наших клеточек. Но оставить дома радиотелефон или Wi-Fi это значит постоянно находиться в области вредного излучения. Оно вам надо. Как видите, защиту ваших клеточек в ваших руках. Нужно только включить мозг и знать о грозящей нам со всех сторон опасность. Предупрежден, значит вооружен. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть они тоже будут предупреждены. До встречи.